А я думал, несчастно идти в Крым навоевать золото, да приехать к моей красавице. Да не бывать тому, не волит ее отец идти за нелюбого да богатого. Недобрый глаз поглядел на нас. Пропадать мне теперь. Полно горема тебе, Петрусь, есть у меня то, чего не достает. И дело Только одного потребую за целую пору таких цацок На все готов ради моей наталки Я тебя сыскал как раз в пору, Петрусь. Капризничает, плачет, а у меня еще по хозяйству столько не готово. Конечно, Любушка моя. Что надо сделать? Огород надо полить, цыплят накормить. И доделай игрушечную лошадку, которую ты для Данилки начал вырезать. А когда все сделаешь, у меня к тебе еще одна просьба будет. летели что такое ведро не поднимается водяной Водяной. что ж ты бесчинствуешь Забыл, хозяин, простил, а я тебе медом поклонюсь, как положено. Здравствуй, хлопчик. И вам поздорова, дядя Вакула. Как твои-то поживают? Ой, дядя Вакула, третьего дня тятя на Петруся так разозлился. Это что за Петрусь такой? А, пару боксистры Наталки каханы. Тятя так расходился, мало что его дедовой нагайкой не стукнул. Экие страсти у вас творятся. Не отрежешь мне чуток конского волоса. А зачем вам, дядя Вакула? Игрушку для Данилки делаю, лошадку деревянную. Хорошо бы ей хвост приделать, как настоящий. Только ножик дайте, и будет вам конский волос. До свидания. Всего хорошего, дядя Вакула. Не нравится мне эта идея. Теперь дымарь заработает. Держите, дядя Вакула. Спасибо, Ивась. Кто-то теперь все вымахает. Как хорошо получилось! Данилке понравится. Все готово, Оксана. Вот спасибо, Вакула. И Данилка больше не плачет. А чего еще хотела попросить? Это не для меня, а для подруги Наталки. Ее отец деревенский голова не хочет ее за ее Каханова отдавать. А кто же ее Каханы? Да Петрусь, бы нарядить его в новый жупан, так был бы завидный жених. Да вот беда, у него всего и есть старая свитка, да дыры в кармане Коли так, не диво, что он голове не нравится Может, ты бы попросил свою матушку Солоху замолвить за Петруся словечко Попрошу? Отчего бы и нет Только сперва с Наталкой поговорю, разберусь, как и что Здравствуй, Ваку. Скажи, не видал ли сыночка моего Ивася? Ивась давича коней пас. Нечто пропал, хлопчик. Словно в воду канул. Боюсь, не украли ли его. Давно ли Ивась пропал? Да уж час как хватили, а его и нет нигде. Сказывают, у твоей Наталки каханы появился. Я этому каханому еще раз в моей хате покажется, уже возьму дедову на гайку. Да спину-то ему и покраплю. Не слишком ли суров ты, голова? Не, что ты сам молот не был. Да барбук-то правду сказать неплохой. Только в кармане у него одни дыры водятся. А моя донюшка балованная. Где Ивася Вася в последний раз видели? Коней он пас на лугу. Аккурат рядом с твоей хатой. А потом как сквозь землю канул. До свидания. Бывай, вакула. Здравствуй, Вакула И тебе поздорова, Наталка Оксана сказывала, твой батюшка на Петруся ополчился Ох, Вакула, еще как ополчился-то Петрусь-то меня в синях малость чмокнул А батюшка это и увидел Ай-яй-яй-яй-яй Теперь батюшка Петруся на порог не пускает и мне наказал о нем и думать забыть. Чем же тебе помочь, Наталка? Может, ты вакуала попросил бы свою матушку замолвить за Петруся словечко? Все знают, что батюшка к ним неровно дышит. А Отчего бы и нет, Наталка. Конечно, попрошу. Только сперва надо бы с Петрусем переговорить. Петрусь на Сорочинскую ярмарку уехал. У него там дела какие-то. Он в последнее время сильно изменился. Совсем смурной ходит, бедняжка. Ну что ж, съезжу и я на ярмарку. Давно хотел глянуть, как она на новом-то месте. Ой, спасибо, Вакова. Батюшка сказывал, в шинке купец в салопе черевик сидит. У него с батюшкой дела какие-то. Может, он тебя подвезет? За что же наш голова так Петруся не любит? Так ведь у петруся в кармане пусто. А батюшка так меня любит, что кроме как за богача не отдаст. Любому горбуза вынесет. Не подскажешь, как бы мне до Сорочинской ярмарки добраться? Я же говорю, спроси у солопе Купца, что в шинке сидит. Он как раз туда едет. Не знаешь, куда твой братец и Вась пропал? Ой, не знаю, Вакула. Он словно в воду канул. Мы с батюшкой извелись совсем. До свидания, Наталка. Бывай, Вакула. <связь> Вакула, не что ты прячь собрался? Здравствуй, добрый человек. И тебе поздорову. Ты кто таков будешь? Вакула. Кузнец здешний. А я купец. Солопи им черевяком кличут. Чего надо бы на кузнец? Не подвезешь до сорочинской ярмарки, Солопий. Отчего ж хорошего человека не подвести? Только попозже. У меня в диканьке дела. Да и повозку починить надобно. На. Сказывают, ярмарка в этом году под сорочинцем? Да. Заседатель решил ее на старом месте открыть. А мне и гарно... Теперь, как и давичи, от моей хаты до ярмарки мало что камнем не добросишь. А что ж с повозкой приключилось? Да валы испугались чего-то. Дернули. Один шкворень из ерма и вылетел. Может, у тебя кузнец-шкворень найдется. Нету, не небось, слыхал пословицу. У кузнеца в хате шкворни не найдешь. Ну, Коля, да будешь шкворень, принеси мне. Позарез нужен. Я тебе за него трубку бы дал Хорошую, пенковую, с туречины, Не видал ли ты хлопчика, и в кличут Который у вашего головы пропал? Не видал А что у тебя за дела в диканьке? <свят> да я с вашим деревенским головой договорился Он мне мешок муки обещал У меня уж и покупатель на муку есть И что ж? Да у него вроде сынок пропал да мукили тут. Что ж делать? Подожду. Не подводить же покупателя. До свидания. Здравствуйте, ваша милых. Ты кто такой? Я в акула, Кузнец. Разрешите пройти, ваше милость. Не пущу! Не пущу! Ведьма не венела! Неужели никак нельзя пройти? Сказано, не пущу! Что за ведьма? Листая, листая ведьма в пушки живет! Недавно в нашем лесу объявилась! Вы не видели тут хлопчика и вося? Низ! Зачем? Зачем тебе? Да пропал он недавно! До свидания, ваша милость. Иди, иди, кузнец. У -у -у. Здравствуйте, ваша милость. Не как в Здравствуй. Здравствуй, кузнец. Как вы, ваша милость. Не забывает подсуг вас смазывать. Эй, что ты Смазывает исправно? Не таким славным девчим, как ты, дальше Не знаете, принимает пацюк гостей. Конечно, только вот гости последнее время редко захаживают. А что ж так? Да хозяин дальче зелье в огород вылил. Там крапива и вымахала. Да и шо такая кусачая. Вот так крапива у пацука на огороде. Да уж. Село кусачее. Как же к хате подойти? Ож и не знаю. Может, твоя матушка подсобит? Я салекивала, она ведьма у тебя. Не видали вы тут поблизости хлопчика и восяка? Это головина сына, что ли? Ой, хороший хлопчик. Нет, давненько уж не видывала. До свидания, ваша милость. Бывай, вакула! Шел-то шел дошел, потерял. О, кузенец. Здравствуй, да мунейка не вика. И вам по здорову. Что скажешь, кузенец? Скоро праздник Ивана Купала. О, большой это праздник, кузенец. Жена, то повеселимся наши в этот день гуляют. Да, и наши парубки до да девчины веселиться будут. Через кастры и прыгать, до да веночки по реке пускать. Известное дело, на то и праздник. Что в лесу, ну Что-то нехорошее не творится. На болотах все чарами закрыто. не суешься, и колдун завелся. А телетик железнозубый, а то и... Дуи... Похоже кто? Ай-яй-яй-яй! не смогла сквозь эти церы пробиться. А так, <рисква> не плохо живем. Зайцы знатно расплатились. Да еще по соседству болота. Хе-хей! <рисква> Лесная ведьма похерилась. Ведьма? Да ты не бойся, куда нибудь. Лесные ведьмы по доброй воле в деревню идут, кажут. Вы случаем... Хлопчика лет шести не видали И Васем кличут Нет, Кузнец, не видал Ты, спроси Она, захочет далеко увидеть. До свидания Здравствуйте, господа А, Вакула Здравствуй, Кузнец Теперь к вашему озеру Мороки путь не закрывают Да, Вакула Паночка, сводная сестра моя, больше не угрожает никому. Спасибо тебе, что помог одолеть чернокнижность. Вы знаете, что в лесу неподалеку ведьма завелась? Это лесная ведьма, Вакула. Не бойся ее. Вся ее сила лесная. В деревне ее чары и комара нет. Скоро праздник Ивана Купала. На Иванову ночь весь лес гулять будет. А ваши девушки будут венки плести до да реки пускать. То-то водяной повеселиться. Только вот, хоть и праздник, а тревожки. Что не так, госпожа. Тяжко мне дышать вакуум. Чую, большое зло поселилось поблизости. Да еще в канун Ивана купала. Что-то недоброе затевается. Вы не знаете, куда Ивась, сын нашего головы, пропал? Ивась где-то в лесу, Вакула, но я не могу увидеть его. Могучие черные чары укрывают те места. Чьи чары, госпожа? Может быть, лесной ведьмы? Ни одна ведьма не смогла бы отвести мне глаза. Я не знаю, Вакула, кто способен на такое. Это сильный враг, опасный враг. Как бы мне Кикимору одолеть? Чем же она тебе помешала? Не пускает она меня, не дает чащу лесную пройти. Кикимуры и петушьего крика боятся. Только непременно черный петух надо. А не могла лесная ведьма и вося украсть? Могла, Вакула. Могла и украсть, и зачаровать. Но только если он сам в лес зашел. Зачаровать, госпожа? Придать ему вид какой-нибудь зверушке. Лесные ведьмы хитры, вокруг. Как же его распознать? Проберись в ее избушку и посмотри, не стережет ли она кого. Помни, живое в неживое превратить ей не по силу. До свидания, господа. Иди с миром, Вакула. Здравствуй, маму. Здравствуй, сынку. Как, не обижает тебя твоя Оксана? Ну что ты, маму? Не знаешь маму? Куда Головин, сынок, и Вась пропасть мог? О, и Вась пропал. Ай-яй-яй-яй-яй. Нехорошее сейчас время, опасное. Вся нечисть гуляет. Нет, сынку, ничего не слыхивала. Как бы мне кусачую крапиву у хаты пацука пройти. Помню, помню эту крапиву. Видать, пацук какое-то свое варево в огород выплеснул. Ох, и кусается же. С этой бедой совладать нехитро. Принеси мне сынку одолень травы. Я тебе снадобье сделаю. Любую крапиву пройдешь. Где же мне одолень траву найти? Поищи там, где осина растет. Непременно найдешь. До свидания. Бывай, сынку. Что ты тут делаешь, нечисть? Помоги мне, кузнец! Что ж тебе надо было? Амулет мой найти не могу. Без него мне не упокоиться. Что за амулет такой? Госпожа всех своих слуг чарами связывает. Она и твою любушку давить что так зачаровала Было дело, а как я амулет у злодейки добыл, да сжог Тут же и чары с Оксаны спали Вот и меня такой амулет держит Да так крепко своей домовины. Где ж твой амулет искать? Госпожа его в потайном шкафу спрятала. Да так что мне почем не найти. А где тот шкаф? В комнате, где всякие книги до да свитки хранятся. Ту комнату из галереи с картинами пройти можно. Я тебе от нее ключ дам. Ты не видал тут хлопчика? И во всем кличу? Не видал, кузнец. Бывай, нечисть. <связь> Ты кто такой? Здравствуй, зверь невиданный. Нечто не помнишь меня? Что изволишь поведать? Кузнец Вакула. Давно ли поместье пустует? Тому уже второй год идет. Давича какой-то дворин. Приезжал Армин из самого Санкт-Петербурга. Говорил, что дальний родственник в саду погулял, а потом ретираду припринял. Серечь убежал со всех ног. Что же это он там? Али испугался чего? Да мы заскучали, на дверях пребывая. Ну и позволили себе, как он подошел, рявкнуть неожиданно. Можно ли в особняк пройти? Знаешь, что кузнец Макула. Ужас здесь, прейдя, не изволишь ли загадку разгадать? А как разгадаешь, мы в сей же час тебя и пропустим. Задавай свою загадку. Когда видишь? то ее не видишь. А когда не видишь, то ее видишь. Темнота. Правильно, кузнец. Проходи, кузнец Макула. Хороша материя. Добре. Где ж здесь амулет искать? С такой штукой лишь колдунский род совладает. Добре. Нашел мой амулет, Кузнец. Вот он, мой амулет. Спасибо тебе, Кузнец. В благодарности я тебе важный секрет открою. Что за секрет? Слушай, кузнец, Видел ли ты в картину, Где зверь зубастый нарисован, А на нем верхом шинка сидит? Переверни ту картину вверх ногами, она потайную дверь открывает, а иначе нипочем не открыть. И что ж за той дверью? Не знаю. Слыхивал только, что хозяйка очень опасалась, как бы туда, кто чужой, не бронил. Вдруг-то да тебе оно пригодится. И на том спасибо. Ну, мне на кладбище пора. Заждалась меня моя домовина. Заглядывай, если что. Бывай, нечисть. Славно сработано. Ты кто такой? Тебя русалка прислала? Я вакула, кузнец. Меня вы на дверях пустили. Вечно они пропускают всякое требование, а жена -то их расхваливала. Ну, чего надо Давно ли вы здесь, господин? Давненько. Кто-то меня не пускает, кузнец, так и брожу здесь. Что это за чаша? Ее еще мой дед из дальних стран привез. Говорил, что в этой чаше могучая волжба сокрыта. А что ж там за волжба? Дед сказывал, будто эта чаша может истинный облик вернуть, если вдруг какой чернокнижник морок напустит, а ли превратит во что. Вот только как это сделать? Он не ведал, и я не ведаю. Чай бы не колдуны какие. До свидания, господин. Я принес одолень траву, маму. Молодец, сынку. Сейчас я тебе снадобье сделаю. Никакая крапива страшна не будет. А ну-ка теперь покусайся. Я к твоей милости за советом, подсюк. Ну, здравствуй, Кэлли пришел. Что за совет тебе надобен? Ты Ивана Купала праздновать будешь? Из дома не выйду. Зачем? А как же гулянье? Ивана Купала, сказывают, даже нечисть празднуют. Баловство это все. Злющая у тебя крапива уродилась, Подсюк. Да выплеснул тут одно варево. Вот она и вымахала. Хорошо, хоть сама выкопаться не может. Тут хлопчик пропал. Ивась, не подскажешь, где бы искать его? В лесу твой, Вась. Где, почему, не ведаю, но точно в лесу. Там ищи. Сказывают, в лесу ведьма завелась. Не могла она и Вася украсть. Да ни к чему ей это. Ты кузнец ее не бойся. Это же ведьма лесная. В деревне не сумится. Нечто никак не могла бы хлопчика украсть. Пожалуй, что могла бы. Небось, превратил бы его в зверушку какую. Только вот зачем я? До свидания. Что скажешь, Вакула? А можно вашего петуха, как бы сказать, одолжить? Петуха? А зачем он тебе, Вакула? У вас же свой есть. Да мне обязательно черный петух надобен. Я потом тебе за него сундук железом окую. Али еще чего сделаю? Бери, конечно, Вакула. Он в курятнике сидит. Только его поймать не так-то просто. До свидания, Наталка. Бывай, Вакула. Цып-цеп-цеп-цеп. Чего надо-то да Неужели никак нельзя пройти? Сказаться не пущу. <мирает> <мирает> Черный петух, твердый, дорогой. <мирает> <мирает> <мирает> <мирает> <гирает> да ну, сожрет еще. Здравствуйте, святой отец. И тебе поздорову, Вакула. Что скажешь? А вы покойного пана знали, святой отец? Знал, Вакула. Хороший был человек, пока на чужачке не женился. А после его словно подменили. Что ж так? Сказывают, новая жена его страшная чернокнижница была. Может, она на него какую порчу навела? Вы не видели Ивася? Его, его никак найти не могут? Нет, Вакула, не видал нынче. Не поможете страшилище одолеть, святой отец. Какое страшилище? В лесу объявилось. Да такое жуткое, как засохшее дерево, с ручищами, да с зубищами. Нечисть святой воды, страх как боится. Знаешь что, Вакула, подсоби мне. Тогда будет тебе святая вода. С чем же вам подсобить, святой отец? Знаешь привратника, что у ворот поместья стоял? Это нежить. Видать, паночка чернокнижницы его из могилы подняла. Упокоить бы его, беднягу. От меня он прячется. Может, с тобой поговорит. До свидания, святой отец. До свидания, Вакула. Что ж ты нечесть в домовину не ложишься? Бродишь тут, честной народ пугаешь. Уж, уж. А мне в домовине нежать. Мучи. Чего ж тебе не хватает? Я люблю. С любые невзгоды не так страшны были. где же ее теперь найдешь? Разве что другую, какую тебе раздобыть? Да мне лишь бы пенковую, шить бы я к такой брюшке. Ну спасибо, кузнец, держи трубочку Ишь, как знатно ее турок сделал Принес я тебе трубку из самой Туретчины Вот спасибо, кузнец, теперь мне в влаги Упокоил я привратника Панночки. Лежит теперь в домовине не забот, не хлопот. Молодец, Макула! Держись метую воду, как договаривались. Здравствуйте, госпожа ведьма. Фу, напугал! Ты кто таков? Я Вакула, кузнец из диканьки. Я ж в солохе ведьмы, сынок, пожалуй. Ну, здравствуй, кузнец. Не видали вы тут хлопчика и Васем кличу? А зачем тебе? Да украли его. Отец его, голова деревенская. Уж извелся весь. Знать не знаю, ведать не ведаю. Я был тут никаких ивосей, и Васей, и весь сказ. Что это вы такое варите? Не твоего ума дело, кузнец. Велено вот и варю. Зелье непростое. Кто попал, чай не справится. А кем Велина, госпожа Велина? Кем Велина, кем Велина? Кем надо, тем и велен. И вообще не говори под руку. Я тут небось мне кашу варю. Хорошая сова у вас, госпожа Велина. Помощница эта моя. А что это за мышка можно посмотреть? И что захотел! Мышку ему! Свою поймай и смотри, а я-то не трошь. До свидания, вашим Что скажешь, Вакула? Побывал я тут у лесной ведьмы в избушке. И что ж? Сидит там у нее здоровенная сова, мышку стережет. Как думаешь, не вас ли заколдованный эта мышка? Может быть. Но ты, Вакула, знай, ведьма надолго человека в мышь не превратит. Силушки не хватит. Это даже чернокнижникам нелегко. Видать, кто-то сильный ей помогал. Как же мышку у совы отобрать? Подумать надо бы на. Ведьма, небось, там же. Да и сова у нее непростая. Не отберешь. А может, отвлечь сову как-нибудь? А и можно. Сказывать, что иные колдуны. Умеют так деревянную мышку зачаровать, что деревяшка бегать начинает. Да не просто бегать, там такие чары, что любой зверь, даже чародейский за ней погонится. Да ну, нечто за деревяшкой побежит. Очно тебе говорю. Колдуны так всякое волшебное зверье из нор выманивали. А называется то заклятие. Важно. Малефиция мус абсолютум. И речь чары абсолютной мыши. Где ж в наших краях колдуна найдешь? После панночки и упырицы никого почитай не осталось. А ты пошукай в особняке. Может там нужны чары остались. На свитке Али, в гримуаре, каком? Как бы эту абсолютную мышь сварганить? Первонаперво на надо основу сделать. Деревяш какую или еще что. Лишь бы чуток на мышь смахивай. Да хвост не забудь. А потом? Обязательно мех нужен. Обклей основу мехом и мне принеси. А еще что? Свиток нужен. С чарами пошукай в особняке паночки. Может, там остался. Где-нибудь. Самый раз для абсолютной мыши. Только чар наложить и забегает. Все готово. Сейчас будет тебе абсолютная мышь, кузенец. «Арс магика инкантаре, мус абсолютум анимаре!» Абсолютная мышь! А ну-ка, госпожа сова, как вам эта мышка покажется? Что скажешь, Вакула? Я говорил спокойным покойным папой. С отцом? Ты видел его? Это был его призрак, госпожа. Конечно, Вакула. Отец давно умер, но что-то не пускает его. Не дает упокоиться. Что за чаша в комнате рядом с папой? Древняя реликвия. Волшебная чаша из дальних земель. С ее помощью я бы могла вернуть кому-нибудь истину был я мышку, что у лесной ведьмы в избушке была. Дай-ка посмотреть. Так и есть. Это Ивася, бедный хлопчик. Не поможете Ивася расколдовать, госпожа? Мне это не спасибо. Как же, госпожа? Превратить человека во что-нибудь на денек, дело не хитрое. Любая ведьма сумеет. Но бедного Ивася опутали темными чарами из самого пека. Моему волшебству не одолеть их. Что же делать, госпожа? Отец и Вася так убивается. Давным-давно мои предки привезли из далеких земель одну чашу. С ее помощью я сумела бы. Но нет, ничего не получится. Прости, Ваку. А нельзя ли с помощью чаши из особняка и Вася расколдовать? Я бы смогла Ваку, но отец не позволит. Почему, госпожа? Моя мачеха навела на него злую порчу. Не это ли держит его, не дает уйти? Можно а снять с него эти чары, госпожа? Когда отец с мачехой выгнали меня из дома, я забрала родовые реликвии, какие смогла унести. Нельзя было, чтобы древняя магия досталась моей маче. Был там и жезл, которым мачеха наводила порчу. И что же вы с ним сделали? Зашвырнула в омут, а потом сама туда кинулась. Тогда ей и стала русалкой. Мачеха больше не могла наводить порчу. Ну и снять прежние чары, пока жезл цел. А если его добыть? Это опасно, разбивать чары, какие не сняла даже смерть. Но ради отца... Я не могу теперь сама его взять. То места водяного не мои. Да будь в жезл в И еще что-нибудь, что носил отец. Может, тогда и снимем проклятие мачехи. До свидания, господа. Иди с миром в «Здравствуй, хозяин!» «Ну что скажешь, кузнец?» «Я слыхивал, здесь русалка одну вещь утопила». «Эх, было дело, жезл своей мачете, вот что она утопила! Сильный жезл, хоть и злой! Сейчас такого поди, ни один колдун не сделает!» «Помог бы ты мне его со дна добыть, а, хозяин?» «Помочь-то можно!» Только не хочется всяким чернокнижным мораться. Знаешь что, кузнец? побатился тут соседний, подниму у меня рыбу привязать. Рыбу ворую, эпкое нелецко. Ай, такой уж он, соседушка-то. Так вот, что я от тебя взамен прошу: Пускай твоя матушка мне оберег сделает чтобы всякого, чужого, водяного отпугивал. Ей это не трудно будет. Тогда да, так же быть будет тебе ужасно. До свидания. Ну, бывай, кузнец. Не поможешь оберег для водяного сделать? Да на что ж ему? У него, мама, чужой водяной рыб уводит. Но это дело не хитрое. Принеси мне только травы Петров Крест и перо петушиное, да еще ремешок кожаный. Такой оберег с плиту, чужак в раз забудет, как рыбу таскать. Где ж траву Петров Крест найти? Она в лесной чаще растет. Сейчас я туда соваться не хочу. Пусть нечисть отгуляет. Как же быть, маму? Я сынку прям как чуяла. На медне лешего попросила мне этой травы добыть. Обещала ему домашнего масла в благодарность. Поговори с ним. Может, он уже Петров крестный нашел? Как бы мне масло сбить? А помнишь сказку, сынку, что я тебе рассказывала, когда ты хлопчиком был? Какую, маму? Про двух лягушек. Помнишь? Упали как-то две лягушки в крынку молока со сливками. Одна решила, что все равно не выбраться. И так и утопла. А вторая упорная была. И так долго барахталась. Что сбила кусок масла и выбралась Не иначе и мне придется масло лягушкой сбивать До свидания Бывай, сынку А вот и наша буренка пасется кушай бульонка экая шустрая лягушка так бултыхалась что масло сбила вот маслица для вас как матушка обещал. Ай, спасибо. Вот ты трава Петров Крест. Как договаривались. Я нашел траву Петров Крест, мама. Молодец, сынку. Сейчас сынку мы оберег-то и сплетем. Вот тебе оберег, хозяин. Хороший оберег, сильный. Пусть китай только попробует сунуться. Передавай своей матушке мою благодарность, кузнец. Теперь поможешь жезлом, хозяин? Помогу, помогу. Будет тебе жезл. Ваш отец носил эти шпоры, госпожа? Да, вакула. Всегда их на охоту надевал. Вот жезл вашей мачехи, госпожа. Пришло время, ваку Пора снять проклятие с моего отца. Чары злые, мороки черные. Как этот жезл ломается, так и вы разбейтесь. Дочка моя, что же я наделал? Старый дури, помидор. Ее ума не прибавилось Не печалься, батька Что было, то давно прошло Мама тебя уже заждала Пора мне к ней Давно уже пора Брось мышку в чашу Ух ты! Какое дело со мной приключилось Всех хлопцам завидуются Беги к отцу Он уж извелся ведь Спасибо тебе, Вакула и Вась недавно прибежал. Погруб жизни тебе благодарен. Полна тебе голова. Такого гарного хлопчика грех не выручить. Он и не напугался ничего. Казак растет. Теперь ты отдашь купцу муку. Без этого он на ярмарку не поедет. Пшеница-то курятники. Я тебе ключ дам. Только вот помолоть ее надо. А я за хлопоками и не успею. Так зачем же дело? Отнесу на мельницу да помелю. Как же ты помельешь? Речка-то пересохла. Ничего, что-нибудь да соображу. Ну что скажешь, кузнец? Не поможешь с мельницей, хозяин. А что тебе надо-то? Да вот река обмелела по жаре. Мельница-то и не работает. А мне срочно надо муки на намолоть. Это дело не хитрое. Знаешь что? У меня тут милая лягушка от стада отбилась. Где-то в лесу. И слуху от нее, не духу. Поймаешь ее? Помогу. Эта лягушка потеряла. Она, она, лапушка моя, удружила. Нет, удружила. Заработает тебе твоя мельница, заработает. Ну, Кузнец, едем на ярмарку. Цап-цапе! Цап вот и моя хата. Заходи в гости, Кузнец. Только попозже, когда я с ярмарки вернусь. Спасибо, что подвез, Соловь. Обязательно зайду. Здорово, Петро. Вакула, зачем тебя бес принес? Потолковать надо, на Петро. Это о чем? Ну, как ты с головой поругался. А не варенокиселем в горло. Я ему покажу еще. Я стал быть беден, да нехорош. Скоро у меня будет столько золота. Голова мне сам в ноги бухнется. Что покупаешь, Петро? Так, попросили закупить кое-что. Вот ты, к примеру, узнаешь, чего лесная нечисть боится. Кикимор и его крика боятся. А что это ты нечисть гонять собрался? Э, Кузнец, тут такие дела завариваются. Не по твоему уму. Большие дела. Откуда такая сельга у тебя? Никогда такой работы не видовал. Нашлись добрые люди, подарили. Да еще посулили немало. Как же ты разбогатеть собрался? Что, кузнец, мне что-то тоже золотишко захотелось? А не выйдет. Все мне достанется. Да ты хоть намекни. После Ивана Купала, так и быть, расскажу. Тогда и Наталка моя будет. И столько золота в сундуках заведется, сколько ни тебе, ни голове не снилось. Бывай, Петро. А, нечистый. Что ты здесь делаешь? Это ты, Лакула. Тише, тише. А то все купцы узнают, кто я такой. Как же ты здесь оказался, нечистый? Известно как. Не пустили меня обратно. Да что ты! Да, я уж тут у вас привык. Оно, конечно, хладовато, а так неплохо. Не поможешь мне? Петрусь со мной и разговаривать не хочет. Может, тебя послушаю. Так этот казак тоже из диканьки плохо делал кузнец. В него посаврюк когти запустил. Посоврюк? Он недавно у нас в диганьке поселился. Это он, Босаврюк-то все подстроил так, чтобы меня из пекла выгнали. Да кто шо? Известно, кто. Без. Это он твоему Петрусю серьгу подарил, что у того в ухе висит. Точно говорю. Что за серьга такая у Петруся? Такие побрякушки Босаврюк всем своим помощникам дарит. Этот казак сейчас не в себе. Только об Осовряковом поручении думает. Выходит, надо снять с него эту серьгу. Так ее не снимешь. А коли выкинуть, она сама вернется. Тут волшебство нужно. Не поможешь расколдовать, Петруся? Да я бы рад. Но такие чары без красной свитки не разобьем. Что за красная свитка такая? Моя одежка. Без нее мне серьезных чат не сплести. Я на видне решил, что больше она не понадобится, но и продал перекупщику. Довелел годик ее придержать. А зачем ее придерживать? Коли ее раньше перепродать, она неудачу приносить будет. Что ж босоврюк от Петруся хочет? Скоро ночь на Ивана Купала. В эту ночь раз в году расцветает папоротник. Что сорвет его цветок, тому любой клад откроется. Самым страшным зароком заклятым И что ж? Вот уж который год Басаврюк за заклятыми кладами охотится А клады не чистым рукам не даются Он не приманивает молодцев Да и губит их души Не он ли велел лесной видни У нас в деревне хлопчика украсть? Иначе басаврюк я, чтобы Петру с того хлопчика своими руками зарезал. Ему злые такие козни не впервой. Мне что купцы не видят, кто ты такой? Таким меня только ты видишь. По старому знакомству. Как бы мне босовнюка одолеть. Это нелегко, кузнец. Он в большом фаворе сейчас. Вот если бы подстроить так, чтобы он добрые дело сделал, да разве дождешься? Что за заклятые клады такие? Порой, когда клад зарывают, кладут за рок заклятие. Если не знать за рока, такой клад не найдешь. Только жар цвет, цветок папорника и поможет. Не поможешь расколдовать, Петруся. Я ж тебе говорю, кузнец. Принеси мне мою красную свитку, что я перекупчику продал. Погнали ей, попробую. Бывай нечистый. До свидания, кузнец. Добро пожаловать. Знакомься, Хивря. Это Вакула. Кузнец из диканьки. Здравствуй, Вакула. Тут на базаре перекупщик интересовался. Не уступишь ему Валов, за двадцать. Да тут понимаешь, кузнец, какое дело. Мне с самого приезда в делах удачи нет. Вот ничего не идет. Словно залазили. Может ты, кузнец, поможешь чем-то? У вас в диканьке слышно каждый второй колдун. Это тебе к ведьме нужно, а к знахарю какому? А не слышали ли вы, уважаемые, про красную свитку? Э, кузнец, оно бы не годилось рассказывать на ночь. Да разве ж для того, чтобы угодить доброму человеку. Расскажем, хивря. Вот че можно рассказать? Слушай же. Раз за какую вину уже и не знаю, только выгнали одного черта из пекла. За что ж черта могли выгнать из пекла? Кто знает? Может, нашла на него плаш сделать доброе дело, но ну, и указали двери. Вот черту стало скучно попекли, Он и давай пьянствовать с горя. Гулял он так, гулял, да и прогулял все, что было с собой. Пришлось ему продать красную свитку свою. А свитка-то роскошной, лучшего сукна. А как продавал, сказал перекупщику, смотри, никому не продавай свитку ровно год. Неужто перекупщик так целый год свитку и держал? Перекупщику показалось скучно дожидаться срока. Подумал он, да и продал свитку какому-то пану. Пан любил в карты поиграть. Да только как свитку он купил, перестало ему в игре вести. Он и проигрался в пух. И что, пан, продал свитку? Пану делать нечего. Продал свитку бабе перекупки у ней с той поры ничего покупать не стали. Перекупка и смекнула. Перед виной всему красная свитка. Сунула ее в огонь. Да не горит бесовская одежа. Она и подсунула свитку одному мужику, что привез масло продавать. Тот и обрадовался. Только масло никто и спрашивать не хочет. И так думает добрые руки подкинули свитку!» Он. Взял топор, порубил ее, а куски раскидал. «А черт захотел свою свитку обратно выкопить. Да «Только куда там?» «Тогда, — сказывают, — черт послал слуг своих искать, где лежат куски свитки, а слуги его свиньи, да страшенные!» Красноухие, усатые, ходят, да окна заглядывают, не видали ли, дескать, здесь красные свитки. Экая диковинная история. А позволите ли красный лоскут посмотреть, что вон там лежит? Да это моей Жинке-Тряпочки. Ее и спрашивай. Ой, зачем же? А, что это там под тряпками? Будто шевелится кто? Э, это ничего. Это... Да это может быть выше шурша. А позволите ли красный лоскут посмотреть, что вон там лежит? Да на что там смотреть? Тряпки, тряпки, потом, потом. Черт, гонится! Вот и сидка моя Ай, молодец, Вакула Справился так! Теперь расколдуешь, Петруся Пасаврюковый чар разбить Это трудненько то будет, то будет. Дурак я, дурак. На золото польстился. С нечистой силой связался. Не кори себя. посовлю хитрый бес. Он уж много душ переловил. Оксана, Оксана, что случилось? Макула, Данилку украли. Я отлучилась из хаты, а вернулась, и вот... Не журыся, Любушка, знаю, чьих это рук дело. Сейчас я с ними разберусь». Петруся Пусть Женится на своей Наталке Будет им подарок На свадь. Твой сынок Уже дома кузнец Не держи зла Иди седми обманул меня Кузнец я посоврюк Меня вокруг пальца не обведешь Ты сделал доброе дело, посоврюк Нет, это было зелье Меня обманули Все решено Я все могу объяснить Пора мне, пожалуй, домой возвращаться